Как женщина выбирает мужчину? Выбор идет на уровне инстинктов и на уровне логики. На уровне инстинктов женщина выбирает мужчину для секса. На уровне логики мужчину для создания семьи. Первоочередная задача у женщины найти мужчину, который даст ей сильный ген. И она может понять, какой мужчина лучше всего подходит на эту роль, прислушиваясь к своим инстинктам. После чего ей нужен мужчина, который поможет ей сохранить этот сильный ген. И с помощью логики она может выбрать этого мужчину. Это может быть этот же мужчина, который, с которым она занялась сексом и ну, у нее родился ребенок, либо это может быть какой-то другой мужчина. Это очень важно понять. Очень важно понять, что изначально женщина выбирает мужчину отталкиваясь от инстинктов конечно есть исключения если она нашла такого мужчину родила ребенка этот мужчина куда-то ушел нам да то естественно она будет искать изначально мужчину который будет помогать ей растить ребенка и будет это делать отталкиваясь от логики и параллельно она будет искать мужчину для секса потому что инстинкты будут все равно работать так что важно понять что изначально мы Ищем женщину, воздействуя на ее инстинкты. Мужчины очень часто делают неправильно. Они пытаются показать, какие они хорошие, заботливые. Я буду тебя на руках носить. Я буду для тебя все делать. Покупают себе iPhone, думая, что вот у меня будет iPhone. Я блесну iPhone, и прям женщины. Прям побегут за мной. Берут машину в кредит. Покупают себе дорогую одежду. Делают дорогие подарки женщинам, живут не по средствам, вот это все демонстрируют, а потом удивляются. Я же был для нее таким хорошим, почему она общается с этим козлом, который заставляет ее стирать носки после работы и так далее. То есть нужно изначально ориентироваться на то, точнее нужно изначально воздействовать на инстинкты. Давай разберемся с тобой, как это делать. Как женщина будет понимать что ты тот мужчина который подходит ей для секса значит смотри первое это уверенное общение то есть я за пример буду брать знакомство на улице ты подходишь к девушке на улице начинаешь с ней общаться и если ты общаешься и боишься то есть то есть подходишь вы девушка здравствуйте просите что отвлекаю извините постоянно оглядываешься, тут люди стоят, то ты максимально не уверен в себе, ты слабый, то есть ты вообще никак не цепляешься инстинкта. Она смотрит на тебя как на труса, и <как> она из вежливости может с тобой пообщаться, сказать спасибо, что подошел, похлопать тебя по плечу, ты знаешь, я в отношениях, или я не хочу отношений, и так далее, и она тебя сливает. <как> Поэтому... <как> Поэтому ты должен подходить уверенно, громко, четко, ясно общаться, не обращать внимания на других людей. И тогда ты ее зацепишь, тогда ты покажешь, что ты уверен в себе. Далее язык тела. Твой язык тела должен соответствовать тому, как ты говоришь. Если ты говоришь уверенно, у тебя должен быть уверенный язык тела. То есть ты стоишь четко, ровно, не сгорбившись, плечи у тебя расправлены, руки не в карманах. Ну, в зависимости, как ты в карманы засунул свои пальцы и так далее. То есть, ты можешь изучить язык тела уверенных мужчин. <coughs> в интернете также много информации. То есть, твое тело должно соответствовать тому, как ты разговариваешь. Потому что, если где-то идет несоответствие, особенно, если говоришь вроде уверенно, но тело показывает обратное, то женщина почувствует, что есть обман. Все, а это прямой путь к отказу то есть она с тобой не захочет встретиться, либо уже оставит тебе номер телефона, все это проанализирует, и навряд ли встретится с тобой. Далее социальный статус, то есть то, с кем ты общаешься, тоже может показывать, сильный ты или нет. То есть это может воздействовать на ее инстинкты. Например, у меня в окружении очень много, практически все люди занимаются бизнесом и спортом. То есть это спортсмены, которые достигли очень-очень крутых результатов за пределами страны. И когда женщина понимает, то есть она понимает, что если мужчина бизнесмен, либо спортсмен, то... Она не только смотрит на это как на какой-то ресурс, наверное, он много зарабатывает. Она понимает, что это сильный мужчина, потому что, чтобы зарабатывать большие деньги, чтобы быть хорошим спортсменом, нужно обладать теми качествами, которые помогут к этому прийти, уверенность, настойчивость, дисциплина и так далее. То есть ты должен быть смелым и сильным, чтобы к этому прийти. И она понимает, что если ты общаешься с такими людьми, Значит, скорее всего, ты обладаешь тоже такими же качествами. Твой внешний вид также играет очень важную роль. Если брать, допустим, одежду и твою ухоженность, то это демонстрация твоей самооценки. Ну, то есть, смотри, если ты носишь грязную, рваную, не по размеру, самую дешевую одежду, если ты от тебя как-то пахнет не очень, да, ты не следишь за своей бородой, там не знаю, не бреешься, не ходишь в барбершоп и так далее, то это показывает, что ты себя не уважаешь, соответственно, тебя не уважают другие люди. Если наоборот ты за собой следишь, что значит ты себя любишь и уважаешь, это признак высокой самооценки. Что касаемо твоего тела, накачен ты или не накачен, то есть здесь, если ты в зал если видно что ты подтянутый спортивный если ты особенно занимаешься единоборствами то это показывает твою дисциплину это показывает что ты достаточно силен духом чтобы заставить себя пойти и регулярно тренироваться то есть этот момент тоже очень сильно может воздействовать на инстинкты женщины но это конечно в настоящее время не самое важное что может быть то есть если ты подкачался но при этом ты не умеешь адаптироваться к окружающей среде, ты не умеешь взаимодействовать с людьми и так далее, то ну, это тебе сильно не поможет. Далее идет настойчивость. Это опять же проверка тебя на уверенность. То есть ты подходишь к женщине, общаешься, она смотрит, что ты, да, ты действительно хорошо одет, у тебя сильное окружение, ты уверенно общаешься в себе, и она может решить проверить себя еще немножко и сказать, допустим, у меня есть парень, и посмотреть, как ты на это реагируешь. Если ты отреагировал нормально, ты обработал это возражение, ты не повелся на какие-то ее манипуляции и так далее. Но это еще раз ей докажет, что ты, да, ты действительно сильный мужчина, ты уверен в себе, самодостаточный и с высокой самооценкой. Далее у нас идет адекватность, то есть это показывает твое... Как я уже говорил, адаптацию к окружающей среде. То есть, если ты подходишь к женщине, ты нормально, адекватно общаешься, ты создаешь такую обстановку, в которой и тебе, и женщине комфортно. То есть, я приводил пример в видео про то, почему женщины отказывают. Я там говорил, что часто мужчины подходят общаться и совершенно не думают о том, как женщина себя чувствует, ощущает в моменте, не думают о ее страхах и так далее. И если ты это все учитываешь, если ты понимаешь женщину, то она видит, что да, ты общаешься с другими людьми, ты взаимодействуешь, ты умеешь это делать, ты достаточно адекватный и, ну, соответственно, ты сильный, потому что ты э, можешь выжить э, в обществе, ты знаешь, что и как делать. Далее идут цели. Опять же, есть простая формула. Мужчина равно цель. Если у мужчины нет цели, то... Вот прям для меня это больная тема, реально, если у мужчины нет цели, он слабый, у него, у него нет энергии, он будет лежать на работе, приходить со своей голимой работы, где ему платят мало, лежать на диване, смотреть какое-нибудь дерьмо, может быть пить пиво и жаловаться, что все плохо, наш президент конченый, у нас вот это все плохо, все такие сики, а я вот ну, такой вот обиженный, такая вот жертва. С таким никто не будет общаться. Нормальная женщина никогда не переспит с таким, ну грубо говоря, лохом. Поэтому, если у тебя нет цели, у тебя не будет ни хрена ни денег, ни женщин. Поэтому, ну, если нет цели, посмотрел это видео. Ну, подумай, чего ты хочешь достичь в этой жизни. Поставь себе цель хотя бы минимальную. Увеличить свой доход, там, не знаю, в полтора-два в раза за год или какое-то другое время и так далее. Не будет цели, не будешь двигаться, будешь деградировать. Про женщин может забыть, про нормальных, по крайней мере. И последнее, это доминация. То есть, доминация, это, пожалуй, самое главное, что может воздействовать на инстинкты женщины, когда она понимает, что ты можешь доминировать над другими людьми. А это и продемонстрирует, продемонстрирует те а, признаки, о которых мы говорили с тобой в этом видео. То есть, а, твоя уверенность, твой, а, твой социальный статус, твои какие-то личные... А, ну не параметры, личные качества, твой внешний вид и так далее. Все это может показать что да, ты действительно сильный мужчина, который адаптирован к этому миру и который может доминировать над другими людьми. Таким образом ты воздействуешь, воздействуешь на инстинкты и женщина поймет, что она выбирает именно тебя.